и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Давайте мы встанем. Господь, Слово Твое есть истинное. То, что мы сейчас прочитали, Господь, это истинно так. Нет у нас никого, Господь, кроме Тебя, на кого мы надеемся, в кого мы верим, и кого мы ожидаем, Господь, второго пришествия, Иисус, благослови нас, всегда быть готовыми, всегда бодрствовать, Господь, это самое главное. И сейчас в нашем собрании мы хотим прославить Тебя по обстановке нашей, Господь, и слушать Слово сегодня Твое, которое Ты приготовил через брата, Господь, чтобы мы сегодня получили насыщение Твоим Словом, чтобы мы, может быть, кто-то даже получил обличение через это слово, Господь, а кто-то, может быть, душа может возвать к Тебе и иметь спасение. Благослови сегодня этот ход собрания, благослови все, что здесь будет делаться, Господь, а мы Тебя славим сердечно и любим сердечно во всем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Так, мы от группы сейчас будет песня. Славить я того, кто всех дороже Буду славить я Царя здесь, на земле и в небесах Аллилуйя, Аллилуйя Буду славить я Царя здесь, на земле и в небесах аллилуйя. дал за нас, кровь проливая, И за это благодарность Все ему мы воспоем, Аллилуйя, Аллилуйя. И за это благодарность Все ему мы воспоем, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Буду петь от всей души тебе спаситель. Иисус, благодарю тебя за дар любви святой, за прощение, за спасение. Иисус, благодарю Тебя за дар любви святой, За прощение, За спасение. Милости Твоей, полна вся земля. Милости Твоей, полна. Моя Милость свою Ты превознес над судом Возлюбил меня и вел в свой дом Милости Твоей полна вся земля Милости Твоей полна жизнь моя ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом, Ты спас меня, и я правда, освободила от вины, Ты спас вся земля, милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом, Возлюбил меня и ввел свой дом. От вины. Заливают дожди дороги, по каналам бежит вода, мы особенно молимся Богу. Когда горянет на нас беда, Божья правда как солнце в небе, мой Господь мы к тебе с мольбой, дай нам силу стоять в наших бедах, дай нам силы идти за Тобой, Божья правда как солнце в небе, мой Господь мы к тебе с мольбой, дай нам силу стоять в наших бедах. Дай нам сил идти за тобой. Дни проходят конца, им не видно, И беда посещает всех. Но как все же бывает стыдно Исповедать пред Богом грех. Божья правда, как солнце светит, Мой Господь, мы к Тебе с мольбой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 Души цепь стянула, висит замок Счастлив тот, кто умеет слушать То, что нам возвещает Бог Божья правда, ты бесконечна Мы хотим твое слово знать Мы склоняемся на колени Научи нас грех побеждать Божья правда, ты бесконечна, Мы хотим твое слово знать. Мы склоняемся на колени, Научи нас грех побеждать. Заливают дожди дороги, По каналам бежит вода, Мы особенно Молимся Богу, когда грянет на нас беда. Бог осветит небесным светом Тех, кто хочет за Ним идти. Мы как непослушные дети, Прости нас, Господь, прости. Бог осветит небесным светом, Мы хотим за Тобой идти. Мы любим Тебя, Твои дети, прости нас, Отец, прости. Дорогие братья и сестры, возлюбленные, Мы вот так собираемся, радуемся тому, что можем прославить Господа, можем прославить Иисуса Христа, своими китопеснопениями, молитвами, душевной радостью, духовным восприятием слова. И действительно здесь с этого места поются песни, которые прославляют Бога за Его милость, за Его благословение к нам. И казалось бы все так очень радостно, как бы, и очень ровно все проходит, но интересно тогда, почему в Священном Писании поднимаются такие серьезные вопросы, такие вопросы, которые будоражат наше сердце, которые будоражат нашу душу, и порой ты просто не понимаешь, почему так происходит. Мы с вами продолжаем раньше и дальше... Э Идти по посланию Иакова. Прочитаем из 4 главы с 1 по 3 стих. Тема проповеди сегодня – «Почему христиане враждуют?». Послание Иакова, 4 глава, с 1 по 3 стих. Иаков пишет, «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли?»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 Это слово заставляет нас всех задуматься очень серьезно. Когда а, апостол Иаков писал третью главу, и вот в конце уже этой главы, в 16 стихе, он написал, а, о чего и почему вообще в жизни человека происходит неустройство и все худое. То есть, если заключить... вот ну как бы весь наш жизненный ход и э, попытаться определить от чего вот в человеческой жизни неустройство и все худое и он там пишет что от зависти и от сварливости ибо где зависть и сварливость там неустройство и все худое не маленькая зарплата ни э, какой-то знаете не очень такое э, Серьезное продвижение по службе или по карьерной лестнице, неплохое здоровье или плохая медицина, причина неустройства и всего худого является зависть и сварливость. Вот как, например, причиной беспорядка в доме, в квартире, вот когда, если мы, например, входим в квартиру, да, я просто говорю очень такой поверхностный пример, а там очень грязно, и там грязно. Посуда, гора, гора посуды, да, туалет грязный, везде пыль, везде все не убрано. И мы можем встать вот так вот и начинать разводить какие-то философские речи. Какая же причина? А причина? То, что в доме грязно, потому что там ссорят и не убирают. Вот и все. И первый пункт, о котором хотелось бы говорить сегодня, исходя из этого текста, вожделение причины вражды. Мы здесь читаем, что причина вражды и распри, то есть ссоры, брань, проявление враждебности является вожделение. И Иаков спрашивает, откуда? Что за источник? И оказывается, причин-то не очень много. Оказывается, причина-то вот пальцы пальцев не нужно много загибать. Проявление враждебности является вожделением. Оказывается, причин совсем мало. И он говорит, откуда у вас вражды и распри? Что такое распри? Это ссора, это то же самое, что состояние вражды, это серьезная размолка. Интересно, когда двое спорят, и каждый считает, что он прав. Вот что интересно. Но прав тот, который приводит аргументы из Священного Писания и больше ничего не говорит. И больше не дискутирует. И Библия нас учит так поступать. В 20 глава, 3 стих написано, «Честь для человека отстать от ссоры. Не, впыта, не ввязаться в попытку доказать, а оставить все и отдать все в руки Господа». Когда Авраам будучи еще Авраамом, Авраамом, совершал, знаете, по земле, по обетованной земле переходы, по земле, которую дал ему Господь, и он действительно был очень богат, у него было золото, серебро, у него было достаточно скота, крупного и мелкого, и с ним ходил лот. Это был не просто, знаете, там, племянник какой-то там маленький мальчик, это был уже тоже взрослый состоявшийся мужчина, и у него тоже был скот, и у него тоже были шатры, он тоже был богат. И вдруг настало такое время, что пастухи Авраама начали э, ссориться, спорить с пастухами Лота. А из-за чего они ссорились? Ну, я так думаю, что пастухи э, Авраама хотели, чтобы их скот был жирный, чтобы их скот был накормленный, чтобы Авраам, как хозяин, их как бы поощрил, может быть, дал какой-то подарок, может быть, каким-то образом ну, похвалил. И то же самое хотели пастухи Лота. И они начали между, другом, между друг другом ссориться. И происходит очень интересная ситуация. Авраам, он как бы мог бы воздействовать своим возрастом, например, сегодня, я не знаю, может быть где-то в больших городах, в том же Узбекистане, может быть не так, но где-то в ауле, где живут там старцы, где живут эти семьи, кланы, там человек вошел на день старше, ему уже место уступают. И Авраам мог воздействовать своим возрастом и сказать, слушай, положение у меня другое, дядя я, это ты племянник, я старше тебя. И Давай как-то решим этот вопрос. Но Авраам сказал, что «Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники. Выбери себе путь, я уступлю». И для Лота вот эта окрестность Иорданская, она оказалась вожделенной. Там большие перспективы, сочная трава. Авраам эту окрестность видел тоже. Он тоже видел, что там есть какие-то перспективы, но он уступил. И каждый человек, братья и сестры, под, который подвержен а, вожделением, он подвержен тому, что а, он как бы принесет, это принесет хорошую выгоду. То есть он видит какую-то определенную выгоду. Я помню, когда я, а, это было уже 20, больше 20 лет назад, когда я документы подал а, в Германию, и вот я вышел из почты, я помню это чувство, я вышел с почты, да, когда я отправил эти документы, и, и думал, ну завтра уже все решится, завтра уже я там... Помню, как я мечтал, как я буду там учить язык, как я буду работать, э, как-то меняться. Да? Но нужно было эту страсть как-то устранить, потому что я начал понимать, что и за год этот вопрос не решится. И вот это страшное желание, или страстное желание, невозможно было укорить, э, э, э, ускорить или удовлетворить как-то раньше времени. Но есть вещи, которые можно замыслить и, выдумывая в голове хитрости, продвигаться к цели. Есть один очень интересный библейский пример, как Авессалом решил стать царем. Царем был Давид, и у него было много детей, и Давид в определенное время он решил, что его преемником, его как бы царем, который будет после него, будет Соломон. Но Ависалом решил, что царем должен быть он, и он начал свое желание осуществлять. Ему нужно было устроить восстание, и для этого нужно было иметь людей. Он вставал рано утром, становился у ворот, и когда кто-то, имея тяжбу, шел к царю на суд, Авесолом его останавливал, и он играл роль такого понимающего человека – роль, То есть, я тебя понимаю. Да, вот с тобой как-то так поступили, но мы тебя понимаем. Вот тебе муж что-то запретил, и жена так плачет, сидит, или наоборот, да, как, какая-то неудача в семье, и муж так голову опустил. Мы тебя понимаем. Вот тебе муж запретил, а, а мы тебе поможем, мы сделаем. Да? И получается, вроде человек оказал, какую-то услугу, а на самом-то деле, что произошло? Подорван авторитет. Ладно, авторитет мужа, а подорван авторитет Христа. И люди потом продолжают с этим жить. И он играл роль такого понимающего человека, но это было желание хитрое осуществить свое вожделение. Он говорил, у царя нет времени. Вот если бы меня поставили судьей, ко мне бы приходил всякий. И когда кто-то хотел ему поклониться, как царскому сыну, он брал его, подымал, говорит, не, не, не, не, не", обнимал его, целовал, и он перетянул на свою сторону людей. И когда в церкви возникает конфликт, и человек понимает, что он неправ, он начинает как бы работать по стяжанию авторитета. Там что-то сказать, там кого-то опустить, там за глаза что-то сказать. И получается, что в результате враждуют не два человека, а враждуют две команды, враждуют две какие-то коалиции. Вожделение – это страстное желание. И когда человек что-то желает, это не совсем плохо, братья и сестры. Мы родились желаниями, да, и ребенок, например, родился, у него есть какие-то определенные желания, но поскольку ребенок своими желаниями не может управлять, Бог детей отдал родителям, а взрослые люди могут управлять своими желаниями, но не всегда хотят. Это вполне нормально, если, например, человек хочет иметь внешний вид хороший, нормальную работу, нормально желать обеспечить свою семью, но когда это превращается в вожделение, которое вводят в погибель, это уже совершенно другая категория желаний. Люцифер, носитель света, так было его имя, возжелал того, что не только невозможно было иметь, этого невозможно было даже желать. И что интересно, у него было все. То есть в Священное Писание нам говорит, это был помазанный Херувим. И у него были одежды, украшены всякими драгоценными камнями, и Он был совершен со дня сотворения, да не нашлось в нем беззакония. А беззаконие заключалось в том, что он перестал быть довольным тем, что он имел. И захотел быть подобен Всевышнему. Так и говорил, в сердце своем взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме могов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. И вот в этой предыдущей главе, Послание Иакова, 18 стихом, последним стихом, написано, что плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Это не просто плод правды, это плод праведности, то есть, если перевести доср... дос... дословно. И это видимое явление того, что человек не от мира сего, то, что человек принадлежит Господу. Оказывается, что вот эти добрые дела, которые делаются, это следствие спасения. Иаков пишет людям имеющим плод праведности. Иаков пишет людям, потенциально спасенным. И он задает вопрос, откуда у людей вражда и распри? Пишет людям спасенным и говорит, откуда? Но оказывается, что между людьми, приходящими в церковь, потенциально спасенными, может существовать вражда и распри. Я один раз задал себе вопрос, очень много раз один и тот же вопрос. Почему? Откуда? Что это такое? То есть я просто вот несколько раз задал себе вопрос. Причем здесь ссоры и причем здесь вожделения? И казалось бы, какое мне вообще дело до, до чужих вожделений? Мне, человек, вот какое мне дело до чьих-то вожделений? Ну, есть у кого-то там вожделения, пусть они ими упиваются. Пусть они там идут к достижению своей цели. Какое мне вообще до этого дело? Во-первых, Яков пишет у вас. То есть это не просто так. То есть не просто у кого-то. А Иаков он всех нас определяет как единое целое. Это как болит тело. Ну, заболел палец на ноге. Ну, какое дело ухо до этого? Но ну, знаете, я заметил, что если палец болит сильно, то уху вообще не хочется слушать. И Иаков пишет верующим, спасенным, Божьим детям, нам с вами, церкви. Пишет, что вражда и распри происходят между людьми в церкви. Господь по отношению к церкви, Он не предусматривал вражду. И очень конкретно учил, что вас узнают, что вы мои ученики, ученики узнают как учеников, если вы будете иметь любовь между собой. Иоанн в 13 главе 34-35 стих пишет, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». И мы сразу как бы цепляемся за эти слова. Вот видишь? Вот смотри. Вот, вот значит, важнее всего это. Значит, если мы все абсолютно покроем любовью, то это будет что-то необыкновенное. Но... Я вам скажу, братья и сестры, что так рассуждают люди, которые неграмотны в отношении Священного Писания. Мы не можем Слово Божье разделить на куски и сказать, вот это вот важно, вот эта часть о любви, это важнее всего. Это доказывает, что человек просто не трепещет перед Словом. Он просто Слово не оценивает на самом деле как единое целое. Один из комментаторов послания к римлянам, он пишет... Очень интересный текст. Он говорит, «Всякое представление и всякое возвещение, которое видят в Боге только любовь, превращают любовь в Божью добродушие, преуменьшают серьезность греха, губят абсолютное сопротивление всякому злу и вскоре находят в себе прибежище в милостливом Боге». Такое восприятие любви Божьей никогда не будет в состоянии понять то явление – с помощью которого Павел четко изобразил Божью любовь. Еще раз я хочу зачитать последнюю строчку. Такое восприятие любви Божьей никогда не будет в состоянии понять то явление, с помощью которого Павел четко изобразил Божью любовь. А знаете, что он изобразил? Крест Христа. Бог, любя народ, для того, чтобы исполнить справедливость, отправил своего сына на крест. То есть, в отношении к церкви, братья и сестры, это забота и взаимопомощь. Тело не может жить в дисбалансе. Бог задумал церковь, и в Божий план входит созидание церкви. Поэтому Господь поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. В Божий план по отношению к церкви не входят вражда и распри. Вражда и распри приходят по причине несовершенства. И в Каринской церкви это было. И там были вражды, и там были распри, а причина была. Он говорит, что «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть конфликты возникали от того, что люди остались плотскими. Иоанн 17 глава, 21 стих. «Да будет все едино, как ты, Отче, во мне, – и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. Если все едино, братья и сестры, тогда Слово Божье не будет вызывать разногласий. И если разногласий нет, то нету вражды и нету ссор. Матфея 13 глава, с 24 по 30 стих.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 Попали разные семена. Добрый человек имел поле, на котором мог сеять что угодно. Это было его поле. И он на этом поле посеял доброе семя. И хотел, чтобы на поле росла только пшеница. Когда же все спали, пришел враг и тайно, знаете так, по-воровски побросал вот эти плевелы. Это просто сорняк, который рос вместе с пшеницей и был очень похож на эту пшеницу. То есть невозможно было практически отличить, пока не появится плод. И корни пшеницы, они очень тесно э, переплетались с плевелами. И рабы предложили плевелы, плевелы выдергать, но хозяин ответил нет. Чтобы выдергивая плевелы, вы не выдергали пшеницу. Поэтому на поле будет расти и пшеница, и плевилы. И в 13 главе, 36-39 стих э, Евангелия от Матфея написано, «Тогда Иисус, опустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавы. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, ожнецы а суть, суть ангелы. И некоторые люди, они пытаются как бы очень, ну так, усердно толговать, что э, поле это церковь. Другие им противоборствуют, говорят, нет, нет, нет, нет, нет. Господь сам объяснил, что поле это мир. А скажите, братья и сестры, а где вообще Христос начал проповедовать? Тогда еще не было церкви. Он начал проповедовать в мире. Где Господь сеял? В мире. Где сеял враг? В мире. Куда потом вошли добрые семена, когда образовалась церковь? Они вошли в церковь. И были переплетены плевелы с пшеницей. Поэтому мы даже не будем утверждать, что плевелов в поместных церквях нету. Во Вселенской церкви плевелов нет. Но... В поместных церквях они переплетены с пшеницей. Поэтому, Господь говорит, придут ангелы и соберут пшеницу и положат в житницу, а плевелы сожгут неугасимым огнем. То есть пшеница символизирует истинно верующих, плевелы просто исповедующих веру. Может плевел стать пшеницей? Конечно. Конечно. Ему надо покаяться, ему нужно родиться свыше и стать Божьим дичом и начать перед Словом Божьим трепетать, исполнять Слово Божье. Филиппийцам 1 глава, 27 стих написано, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И Павел просит филиппийцам, чтобы слова не расходились с делом, чтобы они поступали так, как говорят, можно благовествовать. И люди могут это видеть, но, может быть, они будут говорить, если этот такой человек, зачем мне тогда такой Бог? Написано, что вожделение воюет в членах. Это не в членах церкви, братья и сестры. Это не между мной и вами. Это вожделение в членах наших. То есть дух воюет с плотью, плоть воюет с духом. Грехи, знаете, они, ну, не так, что вот, вот он положил его на диван этот грех, и он там лежит, да, вы пошли на работу, грех лежит на диване, пришли, он все там лежит, взяли в карман, его положили, могли воспользоваться или можем не воспользоваться, как хотим, нет. Написано, грех царствует, вы понимаете, царствует. Что вообще делал, делал царь? Он, он делал все то, что хочет. Написано Римлянам 6 глава с 12 по 13 стих. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех умеет царствовать. Написано, что «гнев царя, как рев льва». То есть, представляете себе, лев зарычал, и все разбежались. Вот представьте себе, что э, лев в зоопарке вышел на улицу, там, вышел на площадь, да? зарычал, и куда побегут все люди? Конечно, спрячутся. Но если говорить о грехе, как о царе, который царствует, он не может поступать с нами, если мы этого не вожелаем. Он не сможет с нами поступать так, как он хочет. Он может рычать. Он может каким-то образом нас пугать, но без нашего разрешения он к нам не прикоснется. Поэтому у нас Писание постоянно предупреждает об ответственности и точности, щепетильности в исполнении учения Христова. Точность, щепетильность исполнения. Я помню, когда еще работал на прошлой работе, и там приходилось делать сверхточную работу, и... Делали такие вещи, которые ты на глаз не определишь, да? нельзя сказать, ну это метр или полтора, вроде вот так вот. Да? То есть делали такую точную работу, что ее даже невозможно было измерить прибором измерительным, там тысячные доли миллиметра, и можно было измерить только образцом, специальным образцом, который выдавали, который специально изготовлен, разница в одиннадцать или в 15 тысячных миллиметров. И вот ты ввел вот эту вот э, правильную сторону, она очень аккуратненько входит, если перевернул этот прибор и плохой стороной попробовал, если она тоже вошла, значит, брак. Значит, просто эта деталь выбрасывается. И Бог, Он дал нам образец, Он дал нам Слово Божье, Он дал нам, нам э, очень серьезное священное Писание. Господь настолько хочет спасти свой народ, что Он предупреждает о серьезной опасности. Один грех, братья и сестры, Он уже уводит человека в ад. Когда народ израильский был у горы Синай, и Господь должен был дать закон. И Бог присутствовал там на горе Синай, и Бог сошел на гору и как бы предстал перед глазами всего народа. Моисею было сказано «проведи черту». «Проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». И Бог там присутствовал. И Господь, знаете, Он не сказал так, вы там отойдите немножечко на полянке, приляжьте, полежите там, я сейчас закон буду давать. Там было землетрясение, там был гром, там были молнии. Господь показал свое могущество и возможность гнева. Не просто говорит «отойдите», он говорит Моисею «проведи черту, чтобы никто не прикасался к подошве». Кто прикоснется к подошве, должен был быть побит камнями. Не просто люди, даже животные. Мы сегодня, братья и сестры, настолько понебратствуем с небесным Отцом, это, это в нас уже такая привычка. Мы настолько понебратствуем, что становится страшно. Да ничего страшного, ничего, ничего, ничего. Христос, Он был как бы в нашем теле, Он понимает, что такое. Он, он знает, как мне трудно устоять, Он меня все равно простит. Бог показал справедливость, братья и сестры, на Своем Сыне. И мы должны понимать опасность греха. 1 Петра, 2 глава. 11-12 стих написано «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидели ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Есть вещи, братья и сестры, которые мы не можем желать вообще. То есть там... Должна быть ну, какая-то граница поставлена, очень жесткая. Например, скажем, там, появление легких денег да, с помощью воровства. Или смерти родителей. Вот Некоторые живут с детьми родителей, и, и дети там думают, ну, скорее бы уже, чтобы не мешали, там, чтобы, чтобы э, там, жилье досталось. Да? Или кто-то, может быть, думает, ну, ну, хоть бы она меня бросила уже. Да? И нашел бы себе какую-нибудь жену, которая мне будет повиноваться. Мы благовествуем, братья и сестры, а вот живем ли мы так, как мы благовествуем? Мир наполнен враждой и распрями. Человек получает удовольствие и наслаждение, которое обозначило словом «вожделение», когда он кого-то опустил. Что такое вражда? Никогда не задавали себе такой вопрос? Это действие проникнутое неприязнью. Как-то случайно совсем посмотрел а как трактует Владимир Даль слово «вражда». Там он пишет «это зложелательство». Представляете, когда враждуют две стороны, они друг другу желают зла. Вот враждует много людей. Я вот не знаю, с самого детства, в школе там, да, я вот помню здесь, когда начал, ну, как-то интегрироваться, когда начал учиться в 2002 году, и, и там ну как вот с самого начала у двоих человек там такое неприятное отношение возникли, вот перед экзаменом один мне говорит, Алекс говорит, я хочу, чтобы он провалился, Все. то есть он ему желает какого-то зла, враждуют соседи, какие-то строят подлости, одна бросила там соседке в колодец сдохлую кошку, враждуют коллеги на работе, если кто-то выдвигается на повышение, то завистник, который тоже метил на это место, он начинает строить разные козни. Я когда жил на Севере, ну, просто так зря, такие слухи ходить не будут. Там освободилось место главного хирурга, и было два претендента на это место. Ну, то есть, вот смотрит начальство, ага, два человека, которые могут на этом месте работать, ну, давайте выберем самого лучшего. Да? И один из них, но ну, такие слухи не могут просто ходить зря, да? один из них в подъезде там, со своими друзьями или со своими подельниками просто э, поломали ему кисть руки, прыгнули ногой на, на правую руку. И после этого человек уже он, ну, не может виртуозно оперировать. Смотрите, Голиаф вышел против израильского, э, э, израильского войска, и там вышел Давид, мальчик, который его победил, и все понимали, я думаю, что все понимали, что в этом бою победил Господь. Ну, так чисто по-человечески, ну, невозможно просто. И э, все понимали, что это Божья победа, это Божий бой. И когда уже возвращалось войско э, с победой домой, то женщины выходили из израильских городов, и они э, ну, просто пели. Просто пели, вот Давид там победил десятки тысяч, Саул, э, деся, Са, Саул тысячи победил, и... В Первом Царстве, 18 глава, 8 стих, написано, «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство». И всю последующую жизнь, братья и сестры, Саул не просто желал какого-то зла Давиду, он реально предпринимал все, чтобы его убить, чтобы просто ну, просто избавиться от этого человека. Но Господь не допустил, потому что Давид уже был избранным царем. Ссоры, братья и сестры, они были, они будут, страшно то, что они происходят в церкви. Глаз не может сказать, что ему надоела нога. Понимаете? Он не может этого сказать. Это глаз, он, он, ну как, он видит, куда нога наступает. Да? Нога не может сказать, что, что, что ей надоел глаз, потому что она идет туда, куда глаз ей подскажет. Но что интересно, что в церкви такое происходит. Иаков конкретно ставит перед фактом, что есть вражда и ссоры, и задает риторический вопрос. Откуда? Каким образом они появились? Почему? Ответ очень простой – от вожделение. Вражда и распри не возникают просто, да, причины вожделения. И это источник мира. Вражды и распри – от веткой природы человека. Если в человеке это присутствует, то он просто от веткой природы не освободился. Вожделение воюет в нас в отнош... от нашего неудовлетворения. Такой подпункт к первому пункту. Почему желание не исполняется? И Иаков здесь, вот в этом отрывке, который мы прочитали, он э, перечисляет очень странные вещи, которые присутствуют среди христиан, которые не могут даже именоваться у нас. Апостол Павел, например, к Ефесянам, 5 глава, 3 стих пишет, «Блуд и всякая нечистота и любостижание не должны даже именоваться у вас как прилично святым». Иаков в 4 главе во втором стихе пишет «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Почему? А потому что люди пришли с мира, а мир не вышел из них. Вот в Библии, да, которую я читаю, пастор Гёц, там этот отрывок, так и называется, что дружба с миром – вражда против Бога. Люди пришли, вышли вперед, произнесли молитву покаяния, потом прошли какое-то обучение, там, подготовку к крещению, потом крестились, сказали, что веруют в Господа Иисуса Христа, там окунулись в воду, встали из воды, а мир там не остался в воде. Мир так и остался в них» хотя это должно было еще произойти тогда, когда эти люди покаялись, когда человек должен был преобразиться. Бог вывел народ из Египта, и это было невероятное чудо, и получилось, что народ вышел из Египта, а Египет из народа не вышел. И они телами как бы вышли из этой территории, а ментально остались там. И они жили там тем мясом, тем луком, тем чесноком, жили тем, что они были сыты, хотя Господь их обеспечивал абсолютно всем. Его чудеса, Его постоянное присутствие должно было в них поменять природу. Это должно было поменяться, но Египет в них остался. Иуда пишет в своей книге, там одна глава в пятом стихе, удивительные слова. И он говорит, я хочу напомнить вам уже знающим это. То есть люди уже знали, они знали из истории, они знали, может быть, из пятикнижья, они знали там э, э, то, что им рассказывали их родители пожилые. И он говорит, я хочу напомнить уже вам, знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Они не просто вышли из Египта, видя, как чудесно Господь выводил, они ману ели 40 лет. Они ходили 40 лет по пустыне, по камням, по этим. Их обувь не ветшала, их одежда не ветшала. Но они Египет не отпустили. Представляете себе, как говорит о них Иуда? Говорит, они остались неверующими, и Господь их погубил. Второй стих очень странный. Здесь перечисляются вещи, которые воюют. Иаков говорит о вещах просто... Он говорит, убиваете, а как это? Вы, говорит, убиваете, а как? Очень просто. Один богослов э, трактует, он говорит, Яков показывает диапазон грехов, нечестивые желания настолько сильные, что человек в своих мыслях ни, ни в чем не останавливается. То есть, если человек с шеей, знаете, как э, Моисей пишет вы, вы, жестоковыная, да? Шея – это, он говорит, если человек с шея шеей не способен преклониться под учение Христова, то есть ему указали на проблему, а он будет мечтать, чтобы этот человек ушел с пути. Он не способен преклониться. Ему бы хорошо, чтобы этот человек умер, да, или, может, уехал там в какую-то страну, в другую. Он говорит, завидуете. Разве эта проблема не существует? Как один проповедник рассказывал, когда он приехал в Америку, он уже мог разговаривать на английском языке. Ему говорят, тебе хорошо, ты английский знаешь. А кто виноват, что ты его не знаешь? Кто виноват в том, что ты живешь 20 лет и не знаешь? Он трудился, он делал. Написано, говорит, завидуете, припираетесь. Там написано, бьетесь, сражаетесь, боретесь. А с кем интересно? Со своими братьями. Сестрами – это то же самое, что нога бы боролась против своего уха. Враждуете – это все, братья и сестры, отказ подчиниться Богу и признать зависимость от Него. Эта необузданная природа проявляется как таковая, она есть. Ее можно обуздать, но ее может обуздать только сильный человек, который сильный в Боге. Лука 11 глава с 20 по 21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 Очень много показывает, и еще очень много покажет. Давайте посвятим жизнь Иисуса Христу. Сегодня можно приходить уже 200 человек. Не обязательно ограничиваться 50. Пусть Господь обуздает нашу необузданную природу. Давайте, братья и сестры, попросим Господа, чтобы Он учил нас радоваться миру между собой, а не победе в ссоре. Второй пункт. Бог не отвечает, потому что христиане ищут своего. Так и написано. Просите, не имеете, потому что ищите для своих вожделений, не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иаков опять говорит о вещах, которые мешают иметь отношение с Богом. Есть желание, есть просьба, но просьба до Бога не доходит. Вот человек просит, христианин просит, а, Бога, а, а просьба до, до Бога не доходит. То есть нет ответа. Почему нет ответа? Потому что просьба не на добро. Бог оставил нас, чтобы мы делали добро. Это его желание. Ефесянам 2 глава 10 стих написано, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если человек просто просит здоровья, потому что болеет, или, может быть, ему, ну, правда, не хочется мучиться, или найти более-менее такую работу, чтобы было, может быть, поближе к дому, или чтобы работа была поинтереснее, это нормально, это абсолютно нормально, но это почти нейтральные просьбы, или там даже за здоровье детей. Но если человек просит, чтобы дети не ушли в мир, это уже совершенно другая категория просьбы или просто просит за себя, чтобы выдержать серьезные испытания. Человек просит не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений. Господи, пусть у соседа будет плохой урожай, а у меня хороший. Или пусть у него какая-то будет, там, знаете, может быть, неприятность, какая-то авария, чтобы пострадала его машина, чтобы он знал, как поступать. Пусть покажи ему, чтобы, что, чтобы он понял, что он виноват. Может, мы не произносили это в молитве? Своими губами. Но мысли приходили, братья и сестры. И об этом нужно серьезно задуматься. Или: Господь, пусть я проживу жизнь беспечную, чтобы у меня все было, чтобы у меня за это ничего не было. Когда-то царь Езекия заболел, Священное Писание говорит, что он заболел смертельно. То есть он заболел болезнью, от которой должен был умереть. И он обращается к Господу со слезами, заплакал. «Господи, вспомни, как я ходил перед тобой». И он не обманывал. Он действительно поклонялся Богу богов и Господу господствующих. И четвертая книга царств, 18 глава, с 3 по 4 стих написано, «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Отменил высоты». Разбил статуи, срубил дубравы, истребил медного змея, которого сделал Моисей. И все это, братья и сестры, было не против Бога. Это было за Божье дело, и это классно. И это было здорово, что он так поступал. И когда он обратился к Господу и перечислил вот эти заслуги, Господь его исцелил. И говорит, хорошо, вот тебе будет еще 15 лет жизни. И Библия нам говорит, что Иезекия был очень богатый, и кладовые у него были и, там, и серебро, и золото, и драгоценные камни, и много всякого рода скота, и все это даровал ему Господь. И когда пришли послы от вавилонских царей, принесли ему подарки, как бы ну, поддержать его, что он был болен и выздоровел, написана вещь во втором Паралипоменон, 32 главе, вот, просто голова лопается. Паралипоменон Второй Паральпоменон, 32 глава, 31 стих. Написано, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все то, что у него на сердце. То есть пришли вот эти вавилонские представители от царей, и он им начал там показывать все свое богатство. Написано, оставил его Бог, чтобы испытать его, открыть все, что у него на сердце. И оказалось, что у него на сердце дело-то вожделенное. Иезекия показал им кладовые, серебро, золото, ароматы, весь оружейный дом, и он ничего не рассказал о Господе. А ведь это Господь его исцелил, а ведь он обращался к Господу, и Господь его помиловал, и Господь его исцелил. Исаия возвращается к Иезекии и говорит ему слово Господне. То есть он обращает, как бы опять пришел и опять говорит ему, что провозгласил Господь. Все в доме твоем будет взято. То есть придет время, когда все то, что ты вот это показал, оно будет из твоего дома взято. Твои потомки, твои сыновья, они будут евнухами во дворе царя Вавилонского. Все будет унесено. Четвертое царство, 20 глава, 19 стих. И сказал языке Исаи, Благослово Господне, которое ты изрек, и продолжал. Да будет мир и благосостояние в дни мои. А там дальше трава не расти. Главное в мои дни. Главное, чтобы вот когда я живу, чтобы было благосостояние. Братья и сестры, чем наполнены наши молитвы? Есть стих один, мне прислали когда-то один стих по интернету. Ну, как автор мог там выразить свою фантазию, это поэзия, да, и стих назывался «Бог проснулся утром рано». И там в конце самого стиха, там как бы в стихотворной форме выражено, что у ног Бога был огромный ящик с просьбами. Просто люди вот свои молитвы отправляли туда, да, и огромный ящик с просьбами, и только одна единственная записка или одно единственное письмо было с благодарностью. И я перед собой, братья и сестры, уже давно ставлю такую задачу. Может, мне побольше благодарить? Может, мне поменьше просить? Потому что Господь знает мои нужды. Чем наполнены наши молитвы? Когда я начинаю просить Бога, знаете, вот чтобы не забыть вот так вот молитве. поскорее надо сразу вот там дай этому брату там, здоровья, хорошую работу, может быть, чтобы сестра как-то э -э перенесла или выдержала испытания, а потом начинаю благодарить. А Господь, Он дает без меры. Он вообще не меряет то, что мы имеем. Павел говорит, имея пропитание, одежду, будем довольны. А Господь нам дает без меры. Мы просим, мы понимаем, что без просьбы к Богу мы ничего иметь не будем. И это как бы у нас на уровне разума. Ты просишь – получишь. Если просишь для того, чтобы употребить для добра – а если для вожделений, то не получишь. И мы часто хотим, братья и сестры, не то, что хочет Бог. Живет человек, да, и он годами, годами проводит время в убеждении, да, в убеждении, что все в порядке. Годами. Помните, как Самсон головой лежал там у своей жены Филистимлянки, да, она ему там волосы обстригла. Потом, говорит, филистимляне идут. Он встал, говорит, пойду и как прежде успокою филистимлян. А не знал, написано, что не знал, что Бог отступил от него. То есть он проснулся и думал, что все хорошо, а на самом деле было все плохо. И живет человек, знаете, открывает Библию, и говорит со своими детьми, и произносит молитвы, и живет с уверенностью, что Бог его слышит. Написано, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Не о всех, братья, мы говорим, и не о многих, и даже не о некоторых. Может, это единицы, я просто говорю, как, как, как ситуацию, да? Я просто говорю, как о трагедии, которую человек просто не понимает. Человек не собирается быть послушным, потому что не послушен много лет. Человек живет с уверенностью, что Бог его слышит. А как тогда в Священном Писании написано, что Бог нечестивых не слышит? Значит, Господь в этой книге пошутил? Он что, юморист? Или у меня может быть другая Библия? Если брат имеет что-то против тебя, а ты хочешь принести этот дар, ты дар приготовил, дар уже готов для принесения. И брат имеет что-то против тебя. Бесполезно нести этот дар к жертвеннику? Бесполезно. Бог дар не примет. В современном переводе написано очень интересно. Когда же просите, то не получаете, потому что просите из неправедных побуждений, лишь для того, чтобы использовать воспользоваться всем, что получите ради собственных удовольствий. Я бы предложил, братья и сестры, попросить Бога, чтобы Он нам помог, как бы это сейчас не звучало банально, чтобы Господь нам помог учиться просить то, что принесет добро. Если мы будем просить на добро, то тогда не будет ни вражды, ни ссор. И это очень серьезный вопрос. И нам очень радостно, братья и сестры, благодарить Бога и за Его милость, и за тот хороший псалом, который был спет душевно. Душа говорила, да, милостью Господь, это милостью полна вся земля, это здорово. Но как тогда относиться к тем местам, где Господь предупреждает? К местам Священного Писания что между вами очень часто должно быть по-другому, совершенно по-другому. Я бы хотел, чтобы мы, братья и сестры, об этом задумались. Сегодня Господь еще дает шанс, сегодня еще время благодати, сегодня еще возможность укрепиться в Боге, укрепиться в благодати, укрепиться в уверенности и благодарить Бога за все, что Он дал нам такую удивительную книгу, которая нам, часто преподносит такие обличительные стихи, чтобы мы могли с особой ответственностью прочитать, откуда у вас вражда и распыль. И он отвечает, не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших. Я предлагаю сейчас помолиться. Давайте помолимся. Святой Иисус Христос, Господь, Тебя власть и сила, и Ты всех нас простил, Господи. Это такая милость, исходящая из сердца Твоего, послать Сына Своего Единородного за нас. Придя на землю, Господь наш Иисус Христос исполнил закон до последней точки, до последней йоты зашел на крест и обнимал, и обнимал весь мир, любил тех, которые его истязали. И мы часто, Господи, это недопонимаем. Прости нас, Иисус Христос, прошу Тебя, Боже, чтобы каждый осознал свой путь, а наш путь должен быть по узкой тропе, которая ведет в небесное царство. Дай нам, Господи, мудрости ограничить свои слова, Дай нам мудрости, Господи, не допускать ни в сердце, ни в нашу голову, ни в наш дух слова, которые могли бы быть проклятием или унижающие кого-то. Господи, помоги быть честными не только перед Тобой, но и перед собой, когда мы часто оправдываем себя, даже находя места из Священного Писания. Я прошу Тебя, Иисус Христос, чтобы в том теле, в церкви, которую Ты создал, которую Ты родил, чтобы там был удивительный порядок на основе Слова Твоего, чтобы мы учились жить по Слову Твоему, чтобы мы не делали какие-то философские выводы или какие-то не допускали какие-то, может быть, свои собственные выводы. Но прошу Тебя, Иисус Христос, чтобы Слово, оно проникло в наше сердце чтобы наши слова, они тоже были приправлены солью, чтобы мы могли правильно, абсолютно понимать, что пред Тобой будет дан отчет не только за дело, но и за слово, за мысли. Помоги, Господи, чтобы к нам эти слова не распространялись, где Иаков говорит, желаете и не имеете, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, и не имейте, потому что не просите. Господи, по милости Твоей, веди нас в Твое Царство, Господи. Дай нам, Боже, понять, что благодать, которую Ты нам даровал, это научающая благодать, чтобы мы праведно, целомудренно, благочестиво жили в нынешнем веке, прославляли Тебя, как Ты этого достоин. Уповаем на Тебя, Господь, верим, что Ты глава церкви, и Ты приведешь в порядок наши сердца и наши души, и дашь нам, «Милость Твою, Господь, прославлять Тебя в едином духе». И, как Ты написал в 17 главе Иоанна, что «Да будет все едино, как мы с Тобой едино». Да прославится Отец в Сыне, да прославится Господь наш Иисус Христос и Небесный Отец и Дух Святой. Аминь. Ты мольбе моей, о Иисус, поднимешь Ты, коль упаду, как Ты дорог, дорог для меня. Иисус, Тебя люблю я, восхваляй. Без начала, без конца. О, Иисус, Ты умер и распел мой грех, Как Ты дорог, дорог для меня. Иисус, Ты обещал прийти сюда, Тебя раскрыв сердца, о Иисус, услышь ты наши голоса, как ты дорог, дорог для меня. Тогда я под защитой Божьих крыльев, под защитой, под защитой, под защитой твоих крыль под защитой, под защитой. Под защитой твоих крыль Хочешь жить под защитой его крыль Хочешь быть под охраною его Встань скорее и Господу иди Будешь ты под защитой его крыль Под защитой Под защитой Под защитой твоих крыль Под защитой, Под защитой Под защитой твоих Братья и сестры, служение наше заканчивается, и я бы хотел э, несколько объявлений. Как обычно, на неделе у нас будет служение э, молитвенное с 10, да? С десяти. Молитвенных служений сейчас нету, да? Не было. Окей. Okay. А, значит... Э, Молитвенных служений не будет, не было. В четверг разбор слова 18.00 это будет. В пятницу молитвенное служение тоже в 18.00, общее молитвенное служение. Параллельно в пятницу будет проходить молодежное служение в 17.00. Молитвенное служение в 18, молодежное в 17. В воскресенье также, как обычно. Сейчас у нас будет служение немецкое с 9.30 и русское служение с 11.30. следующее воскресенье планируется проводиться вечеря. И оно будет проходить необычным образом, ну, не так, как мы привыкли. Конечно, в следующее воскресенье еще как бы это уточнится немножко. Александр немножко больше объяснит, но будет проходить таким образом, что не будет разноситься чаша, будет уже разлито вино по стаканчикам, и также не будет разноситься хлеб. Будут такие, не знаю, там или чипсы, или что-то такое, и по рядам будут, мы сами будем выходить по рядам, брать хлеб и вино, и потом уже, когда придем опять на место, то будет проходить вечеря да, мы будем вкушать хлеб и вино и тут так мне еще сказали что как-то ордеры должны будут координировать какой ряд за каким будет идти но это уже уточнится на следующем служении в следующее воскресенье больше объявлений нет тогда я пригласил бы помолиться закончить служение